Всем привет после недельного застоя на канале. Хотелось бы много о чем поговорить, да рассказать о каких-то последних новостях, но я это в основном делаю в телеграме. И Если кратко, то я, во-первых, обновил видеокарту, взял себе новую на замену старой 1050 Ti, которая переведала за 5 лет работы столько идиотов, что можно просто лопнуть. Если какие-то новости по каналу, да, конечно, есть, я, во-первых, написал их в телеграм-канале, ссылка в описании, но продублирую еще их и сюда. Не мог не заметить ваш актив под позапрошлым роликом, в котором я набирал абсолютного рандома из своего Дискорда и вместе с ним играл. Под диктовку ему там рассказывал, что говорить, что делать во время игры, и потом защищал его на админ-жалобах. Я ошибочно думал то, что такой формат никому не зайдет. потому что мне казалось, что все хотят видеть в этих роликах только то, как я крою кого-то матом без остановки. Ну что сказать, сегодня факультет добрых дел снова открыт. Если что, рандомов для такого формата я набираю только в Дискорде своего сервака Беброград. Ссылка в описании. Предупреждаю, никаких смешнявок и монтажей вы здесь не увидите. Только подача информации, а также стоп-кадры. На них я сегодня и сделал упор. Слышишь, а можешь мне сказать, что ты купил эту Да, да, да, да, да, да, Сейчас. Иди. <смех> <мать. Двина. смех> еще его. раз. Я, я просто не слышу. Или ты не можешь ругаться матом? Я могу. могу. Я могу. Да, кто кто-нибудь один говорите. Могу, да? могу. Ну просто тут меня все пытаются, да. Шагиш перебить. Сейчас я эту дверь закрою. секунду Так, а давай. Сейчас тебе... Я за тебе запрос сейчас кину. Позвоню тебе отдельно. Алло, здорово еще раз. Алло, алло. Ты занят сейчас? Нет. Нет? Ну, отлично. Так. Мне сейчас понадобится снова твоя помощь. Не-не-не. <сосы> <сосы> <сосы> <Ой. сосы> <сосы> Чел, это не катит вообще, подожди. Как тебя зовут? Богдашка. Богдан? <сосы> угу. Серьезно? Ну да, Богдан Богамдан. <сосы> Блять. <сосы> а Какиш любишь? Обожаю. Охуенно. Одобряем, одобряем. Это нам надо, это мы берем. Так вот. Смотри, значит, какая тема. Ты в курсе вообще, что сейчас будет происходить? Ну, не особо. А, то есть, ну, чисто для разгона вопрос. На канал ты не подписан, значит, особо не знаешь, что за тема была в ролике, в одном из недавних. А, типа то, что ты школьника набирал и диктовал, чем говорить. А а, да, говорит, я тем же тебя. самым прямо сейчас занимаюсь с тобой. Вот, Мне нужен будет человек с голосом, как у тебя И мы пойдем а, сейчас на какой-нибудь э, сервачок, на который я скажу Идет? Ну, конечно Отлично Правила хотя бы примерно знаешь? Конечно Так, ну давай тогда опрос Когнитивный РП. че такое? Я только вчера этот видос смотрел Блядь Один... Ладно, не прокатит назад. тогда, не прокатит байт, ну ладно А ну, еще раз попробую тебя замутить Скажи что нибудь Абэмэ это Войс, ты сказал? А а шоколад, а шоколадный А, все. Все, все, все. сейчас дайбется кто-нибудь еще за Абэ. менты, блять, ебаный в рот. Опа! Скажи лицом к стене, оскорбление госсотрудника. Оскорбление госсотрудника, лицом к стене. Какое, оскорбление, прошу открыть меня, ебаный просто. Заходи, ты, заходи, палкой, хуярево, палкой, палкой, чешак, палкой и я арестовывай. Вижи. Лежи, лежи, лежи. Да. Скажи ему а за оскорбление госсотрудника, вы не будете проходит. посажены в тюрьму. Бля, веди, нахуй, прыгай, нахуй, но насколько же мы гениальные Нам хватило всего лишь одной разгонной РПшки в стиле лицом к стене. Это обыск, чтобы выявить у челика нарушение правил. Не, ребят, ну посудите сами. У него моделька валяется, но он при этом умудряется бегать от полицейского, завязанного. Руками. Напоминаю, то, что в правилах Мухасранска прописано, что этот сервер базируется на медиум рп отыгровки, поэтому хоть какую-то долю адекватности мы вправе с игроков требовать. Остановился, остановился. Стой, не двигайся, двигайся, двигайся. Не двигайся, не двигайся. Так, убери, не двигайся, а, блядь, двигайся. Руки нахуй от него. Он министр? Э, э. Ну, министр? Ты кто ещё такой, Алёш? бля. Алё. алё? Жир, жир. Алёша, Алёша. алё. Расстреляй папа. нахуй алё. вот этого челика. Скажи алё. сначала, алё. Алё. подожди, подожди, подожди. Скажи, если двинешься куда-то ещё и не будешь слушаться, то я тебя расстреляю на месте. Вот этому челику, которое Если либо будешь развязываться, и тебя застрелить. Давай, развязывай его. Ой, а это что у нас такое? Обезьяна решила поиграть в Робин Гуда? Ну, прикольно. Я уже кучу раз в роликах рассказывал, что бывает с такими челиками. Даша, беги. Эээ... А... А а, понятно. А, забей на него. Саша Бузов. А, вот, сзади, сзади. Сзади, сзади, сзади. Помеха при задержании лицом к стене. Чё тебе надо? А я тебе говорю, у меня И... этот... Скажи, лицом к стене, а, чтобы что там, Лицом к стене, Хорошо. Вас, а за что ты а что дальше? Дальше. Да, да, да, помеха при задержании. И что дальше? По Саша, по что ты делаешь? Алло? Не отходи, стой на месте. На а я тебя убью. Двинешься, Помеха да при хороший, задержании. Помеха О, при оскорблению без госсотрудников. Без оскорбление госсотрудников. Выбиваем срок там. А, нет. Нет. а тут просто вот так вот идиот. Идиот. да. да Ой, идиот. Да, да. идиот, оскорбление госсок. Молодец. Так, а теперь подавай ЖБ. Теперь подавай ЖБ. Так, а как это идиот? тут? Написать администрацию. А, не-не, да, давай еще одного. Лицом к сине в встал. Двинешься, Двинешься, я тебя, я репрессирую. тебя репрессирую. Окей, за что ты меня писали сейчас? Оскорбление госсотрудников. Оскорбление Госу -роганов. Госу -роганов. Я тебя оскорбил, я тебе вопрос задал. Домой. Хорош. Ну, сейчас мы, типа, разберем ее Кот Чинчопик. Сейчас я погляжу, где он там что делает. Да там в мусарню сажают на 2000 секунд. Тут очень надолго садят. Полчаса. Да рот! А, ну он уже Теперь и меня Переменяй Пробирайся быстрей, брат. Иди. Ты... вообще все ебнутый? Все. все. Он уже не в РП-процессе, он в тюрьме сидит. Все, К себе. Украли. Начинай с ним разговаривать, типа, я тебе приказывал под угрозой оружия, чтобы ты не двигался. Ну, смотри, смотри получается, случается. Я тебе приказывал, приказывал под угрозой оружия, чтобы, чтобы, чтобы ты не двигался. Тебе было, тебе было как ну, как-то, как похер на не слушал, что я сказал, что ты меня взял, послал лицом к себе за что я не слушал. Я сказал, что ты меня взял, я не слушал. сказал, что ты меня взял, послал лицом к себе я не помню, что сказал, Адекватное поведение прямо в мэрии находиться пить. и так говорить. Но это, по-моему, адекватное поведение, поведение, ты в мэрии находишься, кухи на кухи. Я должен был деньги отдать. Но все равно не так людей зовут, тем более, когда это речь идет о госсотрудниках. Ну, не так Но людей ведь тем более, когда речь идет, да, речь идет о госсотрудниках. А так, ребят, тишина, тишина, кот, вы принимаете вот это обвинение в Ферре Было что такое? Было то, что он меня повязало, не за что было. Нет, то, что вам угрожали оружием, и вы не слушались. Угрожал Но... Так, а до, после этого вам же угрожали оружием. Просто, как он говорит, вы не слушались, вы бегали по территории мэрии и игнорировали все его приказы. Он меня остановил? О, остановись. Я остановился, меня развязали. Ну, Но... и это нормально? Вы хотели из мэрии сказал, выйти. Я не остановиться, я остановился. Ну, а до этого вам кучу раз говорили, вы не слушались. Только когда начали стрелять, да, вы уже себе, отреагировали. Да, когда он начал по мне стрелять, я по нему военный хуярил. Ну, это уже отдельный разговор. Речь идет о том, что вы в наручниках бегаете по территории мэрии, когда вам хотят выписать уже срок ареста. И вы не даете это сделать тупо, потому что у вас не связаны ноги, а только руки. Эти вообще еще, еще изначально, еще когда еще когда стоял ФДшкой, и сказал, и и к стене, почему Так, ребят, я по почекал и уточнил, это нарушение правила ФРРП с вашей стороны. Нет, оскорбление по полицейских. Но оскорбительное поведение в сторону госсотрудника. Все правильно. Потом вам угрожают оружием, и вы начинаете просто бегать по зданию и неадекватно себя вести. Это вполне походит на эфир РП, либо нон-РП как удобнее. Я встал лицом к себе, нет, вас связали и вы бегали просто по мэрии, когда вас пытались оглушить и связать. После того, как связали, вы все равно бегали по мэрии. Это неадекватно. Я могу выдать что-то одно: либо нон-РП, либо Феррп, тут как удобнее. Роки одинаковые, просто будет подпись другая. Так что думай. А он куда-то испарился. Ну, я его вот заджалил на час. А сейчас задача такая: когда будет жалоба. А, ты мне типа рассказываешь ситуацию, что было, и что ты считаешь типа нарушением. О, он на меня же б подал. Так вот, я тэпаю тебя на жалобу, и его, и ты при нем мне рассказываешь, что он сделал. Угу, понял. Ну, Но типа, без всяких мать, преувеличений, считался, без всяких привираний просто ну как было. Потому что мы и так okay. разбираем такие ситуации, где что-то конкретно есть противоречащее правилам. Надо ну, можно сейчас на рынок пойти там обычно все балбит сотусят. Да, да, да, да, да, да, да, давай. Я вижу там кучу меток, вроде бы людей там много стоит. Зайдешь, почекаешь, что там творится. Да там всегда движ, там всегда все юву грабить хотят. Ну вот Почему? иди просто на, на рынок. Можешь зайти там ювелирку почекать, не знаю. Может быть сзади, может на крыше, я хз. Оружие да. держи лучше всегда на готове. Это... А да, у ПМ? Ну, хоть ПМ, хоть что. Может на крышу залезть, кстати. Ага, а, а там никак полиция, не залезешь. Полиция, там они принтер в гараже. А, смотри, ты делаешь каким образом? Ты вот эту дверь заднюю ювелирки открываешь, чтобы она смотрела наружу. Понял? Ты Изнутри знаешь? ты открываешь, ты да, мани. и потом через перила на дверь запрыгиваешь и на крышу через эту дверь. А, вот. это настолько гениальная схема. А, ружье валялось, да. получается, Все. в... Ну, пока просто тут наблюдаешь. Простите, Спроси это... ему, что он тут делает граждански. А, а че вы это делаете? В смысле, гражданский. Че хочу, то иди, не запрещен. Я, я вам, нельзя, я с... ничего, вам не запрещал, ничего не запрещал, не запрещал просто поинтереснее ну, вот, вот. Блять, у меня тоже ствол есть, и ч. Что... Лицом к стене Лицом встал. К стене встал. Убрал оружие. Да, убрал оружие, чтобы. Лицензию, Лицензию. Лицензию. Лицензию, А, он этот фабричник, он фабричник, он в группу выписывает Да, есть ФСБ. Если ценить засмотреть. Mm -hmm, все, вижу. Ну, все, вижу, Ну, не от... носите ну, оружие от... от... в, в таком виде, виде пожалуйста, лыжа. пожалуйста. Mm -hmm. все хорошо. Это ФБР? Угу. Mm -hmm. Он в групповой чат выписал мне, типа, не поликантуру. Mm -hmm. Ну, окей, тогда, claro. тогда его с прицела убираем и идем дальше чекать. Claro. Вот а, туда, где гаражи. Там тебе говорил чел, mm -hmm. то, что маники или что-то такое. Ну просто пройди туда с пистолетом, главное, не на предохранителе. Короче, пошли это идем сквек сквейк воп вообще-то это скьюк Сквейк сквик про пройди за ними не особо близко к ним держись помогать не, не явно что-то... А, он с рюкзаком, это, да, ограбление Юва, тут что, Девять один один вызывай. А тут, я вообще не знаю, тут как-то через сервисы... Сервисы, Сэминю и вся полиция и спецназ. Мужики, вам, вы сами не надоели тут стоять? Что, отсюда? Повежливые, повежливые пожалуйста, пожалуйста. Да, отвали меня. Дамы и господа, внимание! Перед вами сейчас был самый неумелый байт от шкалоты. Челик увидел то, что на полицейском сидит достаточно адекватный игрок и решил его хоть как-нибудь спровоцировать на взаимодействие. Рассказываю наперед, что бы случилось, если бы наш полицейский пошел все таки за ним. Ну, предположим, наш полицейский заходит за ним и тут же он встречает перед собой либо одного вот этого челика с оружием, либо араву таких же, как и он, микробандитов, и они бы его просто-напросто расстреляли и пошли бы играть дальше. РП. Лидер, слушай, можно больше не стать. А он салфу ко мне пристал выйти. А, скажи сейчас, мальчик. вот если он выйдет, я просто сказал, скажи встать лицом к стене какое-то слишком Ладно, странное он поведение он у него. Ригантом. к стене, Ох, он к стене встал. Б... Чё... Ну, не, не, не заходи, не, не, заходи не заходи, не заходи, не надо. Бадя, а это как-то подразумевается спецназа. Нихуя, если квадраком. Под кокаином или что он делает? Просто под хмуром. Сейчас, он вылезет сам рано или поздно. Он вылезет сам рано или поздно. Ну он же вкурил тему, что я улетен к стене поставить хочу. Ну ничего страшного, ничего. Сейчас он вылезет один. Скажи то, что вы можете получить МГЭ. Ваще, вы не знаете каких секретов. Просто ожидай. А, его убили, его убили, вот этот. Я последний бабки бабкин. От оружия убегать. А, не-не, значит он там вооруженный сидит. Ну, пусть он сам вылезет. Главное, сам не лезь, ты же жить хочешь, правильно? Просто жди. А да, да. Что не купил, сразу просто. Так это ваш Крека получается убили, да? Ну я так понял, что да, он там в номер чат выписывает, типа, что тебе норму фигурок а, Но Ну либо он ему там ограбить его хотел. Ну ничего, ничего, он сейчас скоро сам придет. А сейчас у вас в ускоренном варианте 3 минуты отсутствия моего полицейского, он отошел в АФК и скоро вернется. Но я хочу вам рассказать, что будет дальше. Дальше этот микро бандит в розовом вернется и начнет пытаться байтить и агрить других игроков на моего полицейского. Одним из них станет дальнобойщик, потом один из его Друзей, которые свяжут моего полицейского и поведет непонятно куда. Это одни из самых необычайно глупых и нелогичных микробандитов, которых я встречал на ДРКРП. Почему, объясню потом. Ну а если хотите догнать немножечко раньше, чем остальные, даю вам подсказку. Они хотели ограбить ювелирку, не привлекая лишнего внимания. Алло, алло, Да-да-да. Что тебе надо здесь? Все, Опа, с тобой говорит. Что? Мент, это если что не а оскорбление, кстати. тут да. Ч ты караулишь, кого? вызывай. Такцы, странные вы какие за карачи. Да, мужики, разойдитесь. Ой, разбивай тут машина. Сбивай его, его, пусть он умрет. Куда? Куда? Расстреливай машину по колесам. На встал. Жалко, жалко, Выйди что из машины. Уб... Вышел. Я ему не нанес его на это касательный. Ну и все, тогда похуй. А что ты делаешь? Адекватный. Бери оружие. Оружие убери. Емать! Красава, О -о -о. все. У меня оружие же в руках было, так, а, его. а что за профессия? Попогащёлковская. А, так, ну посмотрим. А, а чё с тобой? Да? А ты, ты где находишься? Возле забора? Да-да-да, меня присосало почему-то сюда. Интересно. Ну, пока наблюдаем. Что ты мне сделаешь теперь мусор? а? О! Один, одного он порешал. Молодец. Челик тебя сейчас, может быть, спасет, Возможно. Да не, у них тут у всех сайги. Бля. Чё, парни? <с... <с... Понял. А кто тебя убил? А по тебе попал твой союзник. Меня свой же завалил. Ага. Тут по мне двое сразу стреляли. А смысл был этой перестрелки, я не совсем понимаю. Ну, типа, они меня Пойдите. связали, и эти за меня как бы вступились Что и кусты с ними начали. Типа, а зачем? Ну, чисто по фанату комьюнити. Первое, что меня смутило, это похищение полицейского возле ювелирки. Второе, это перестрелка прямо возле школы, которая по правилам сервака является общественным местом. Но переработанный криминал обус на этом серваке говорит мне в выкуси Артур, ведь так можно делать по игровому времени с 8 вечера до 6 утра. И тут на помощь мне приходят вспомогательные вопросы. Ну, сейчас я прослежу за ним. Лицензия. А, у меня есть лицензия. <связывая> ну да. Я не стрелял ни по кому, мне вы вообще не Цирку нужны. Вот, вот Слышь, а ваш... да. где раздатчики? Здравствуйте, Никого. на вас жалоба пришла за криминалобус. А. Админ, ты не думал, что у нас мог быть РП-процесс? А он закончился, вы просто обсуждали не раздатчики. Докажите. Ладно. О Криминала нету. Было криминальное время. Обуз 20:00. Да, но там также есть уточнение, время. ребят, там есть также уточнение, что в любом случае криминал запрещен возле госучреждений, а вы все это делали прямо возле школы. Это же госучреждение, правда? Вы не... Так мы стреляли. Вы про то, что мы стреляли? Я про то, что вы похитили полицейского, а потом как раз таки этим спровоцировали перестрелку. Я не похищал, у меня даже наручников нету. Ну, в смысле? Вы все вместе были заодно, считаете? Я взял ну, а... Если... А уйдите, пожалуйста, жалоба. Ну, ну нет, прямо там, пожалуй. Не там, не, не вешаю, там. Нет, жалоба не ваша, я вас объясню? не депил. Хотел Я вас его. не тэппал сюда. Можете уйти, пожалуйста. А его перенесло туда. Но все равно вы это делали возле охраняемой территории предприятия, ювелирка. И также возле школы. А добав... добавили такой про кемпинг? Не в курсе, если честно. Я говорю сейчас конкретно про Криминал обоз. Крим время было. Вот именно, да. Далее мы выясняем, и получается так, что криминалабуза у них не было никакого. Да, ребята, я обосрался, мне не стыдно это признать. Но это не отменяет того факта, что их перестрелка, а также похищение мента были абсолютно бессмысленными. Типа, кто не понял, объясню одним предложением. Вот ты хочешь постреляться с кем-то посреди города. В это определенное время ты можешь это делать, но для этого нужна объективная причина. И причина у этих челиков не совпадает никак с целью, которую они преследуют. А цель такая, ограбить ювелирку без какого-либо шума, чтобы не привлекать лишнее внимание. У тебя, 5,5 ну, нюансы. Не перетягивай одеяло, не пытаюсь, сейчас пытаюсь, разборка идет касаемо а ситуации, вы... которую вы спровоцировали сами. А зачем вы меня перебиваете, администратор? Ну, потому что как раз-таки я сейчас говорю на этой жалобе, ты берешь на себя одеяло, перетягиваешь, чтобы занять такую главную позицию, типа ты теперь предъявы кидаешь. Так вот, мне интересно, причина того, что на ровном месте полицейского вы провоцировали и затем взяли с ну, то есть вы таким образом провоцируете полицию на то, чтобы он что-то сделал конкретное. Подави его. Потом как... Жаль, что тебя не сбила машина. К чему это поведение было тогда, когда ты хочешь, не знаю, ограбить ювелирку? Ну, потому что он там стоит, нам мешает начать ювелирку. Мы, мы боимся, что вот он зайдет в колесо как-то и убьет. Зайдет. Так, хорошо. Я У говорю, не касаемо этого. Я говорю, да, не касаемо вот этого Ограбления ювелирки Просто человек стоит на дороге И смысл говорить Какому-то дальнобойщику, к примеру Типа дави его, потом говорить полицейскому Жаль, что тебя не сбили Если... и что, но... уже, Это уже не а... нарушение а правил А в смысле не нарушение а правил Вот вы, вы хотите без всякого шума Ограбить ювелирку, не правильно не... понимаю? Угу, но мы не можем, потому что там ментов, да. да, и вместо того, чтобы без шума Как-то по-умному Отвести мента в другое место, ну, дать ему якобы ложную наводку, вы наоборот привлекаете мы его давали, внимание. Мы давали уже намотку. То, что там в гаражах могут быть манники. Это было около пяти а минут назад, было. до того момента, пока вы не начали заново пересобирать команду. Но он туда, он туда не пошел. Увы. Да, и вместо этого вы решили его просто начать провоцировать, что противоречит как раз-таки вашей идее ограбить ювелирку без лишнего шума. Так мы ждали, пока они уйдут. Но У ждали. Него нюансы, если что. Да, вы ждали, ждали получается. Вы, да, вы ждали, конечно же, получается. Потом решили просто взять в тупую и спровоцировать его. Учитывая, что вы хотели это сделать без шума. И потом завязали перестрелку прямо возле школы. Молодцы, что еще сказать. Молодцы. Так я в последний раз уже начал стрелять. Ну, да, Мы первый да. вообще не начинали стрелять. Потому что он там мешал, стоял. Ну, так, он стоял с оружием в руках. Вы его подошли, завязали. Молча в спину. И что, у меня оружие в руках Чел, то есть сервер, медиум-мурпа, насколько я знаю, но you know, твои действия, know. мне кажется, больше относятся к Лайдер У меня оружие в связывал. руках. Не я тебя связывала. То не есть, ты, ребят, получается, вы связываю. все делаете вместе, ментов провоцируете, связываете или же еще что-то делаете, но когда конкретная претензия всплывает, вы начинаете перекидывать ответственность на другого игрока. Один стрелял, другой связывал, да, я тут вообще не при делах, да? А как только один человек да, там нет. нюанс, кажется, какой-то нарушил, уточни, какой нюанс, давай. Он нюанс, полиции, в общем-то, его когда задавил, ну, пытался задавить дальнобойщик, он начал по нему просто стрелять без предвыстрела. Он то является, есть он, э, же, если какой он предупредительный выстрел? А какой предупредительный выстрел должен а, быть а... по человеку, который чуть ли не задавил его фурой, протащил его, а, слава нужно... богу без ряда для здоровья, и потом спокойно поехал Это адекватно по твоему? Какой ему предупредительный выстрел? И нужно по нему стрелять, да? В любом случае должен быть предупредительный выстрел, или в колеса или в воздух. А, то есть Я он сейчас. по твоему? Нет, тут нету нюанса. Он уехал на достаточно большое расстояние. Какой ему нахрен предупредительный выстрел? Он что-то поймет? Как он он дальше поедет. Большое... Да. Как... Он до этого стрелял, когда он еще не достаточно до... Ну Эту... правильно, а ты думал, он развернется, сам... приедет обратно, встанет? А может быть. А может быть. Ну так и что, он стал, а Может нет. быть. так и че, он стал, он да, уехал а просто. Говорили, эти, по он и... Ну, полицейский, по... Рассчитывает по а не не не полицейский рассчитывает это как нападение на себя. Полицейский рассчитывает это нападение на себя. Да. Данный дальнобойщик испугался и начал уезжать, потому что он боялся за свою жизнь. Ой. А, то есть он на полицейского не боялся, да, наехать, а как только по нему начали стрелять да, но... в целях самозащиты, он тут же испугался. Ну, классная есть, логика. Нет, начнем просто. С Ребят, с того, нюанса нету никакого. Нюанса нету. Начнем с того, что этот полицейский стоял он сам на дороге. Он меня. специально ехал, он... даже вписался в стол, потому что так жаждал меня задавить. Он специально это пытался сделать. Как раз таки с твоей такой подачки, типа задави его, скажи. Ну, так ты сам на дороге стоял в любом случае. Так спуске. ты сам ему говорил, задави его, ты ему потыкал. Ну, говорил, что сделать, задави его. У него его. Есть своя голова на плечах. У него есть своя голова на плечах. Так Если у тебя уже есть тоже своя голова держал, для того, чтобы вроде... соблюдать такие банальные правила, как Нон-РП. Но ты решил mm -hmm. это сделать таким образом что ты его нарушил вместе со своим другом. И итог у вас по полчаса за нонерпе. Кое нонерпе? В чем объясни именно? А, нонерпе, которое написано в правилах. Прочитайте, пожалуйста, перед тем, как играть. Нет, как вы именно его объясни. нарушили, ты можешь объяснить? Я заебался им объяснять, если честно. Ты обязан объяснить нам, в чем нарушение наше. Обязан, конечно. Ты обязан нам объяснить, в чем наше нарушение. Сука, вы правил не знаете? Какого черта я тогда тратил столько времени, сидя с вами на разборке, объясняя, в чем ваше нарушение в чем вы не правы. Ну, что за хуйня, я им столько времени сидел и объяснял, в чем их нарушение, в чем они неправы и что они сделали не так, и в конце, когда я выдаю срок, они снова просят меня объяснить, в чем их нарушение. Ну, да ладно, сегодня в ролике не будет настолько много прикалдесов и смешнявок, но я думаю, все равно контент получился насыщенным. А теперь мы переходим к нашей следующей ситуации, которая на стадии монтажа у меня получилась, ну, реальным расследованием. В стиле, кто где напортачил, какое правило нарушил и соснул хуйца. Я распишу вам поминутно, что за в рот здесь будет происходить. Потому что ситуация на первый взгляд может показаться, ну, правда, изичной, и, наверное, каждый из вас захотел бы написать о том, -то, что он бы ее разобрал за 5 минут и 2 клика. Но если углубиться в эту ситуацию более подробно, то ты со временем сам перестанешь понимать, кто кого нахитрил, наебал или же кинул и тут к вашему несчастью появляюсь я человек который любит занимать хронометраж видео своими стоп кадрами и голосом приятного просмотра да. а да. подожди да. вот этот да. Челик он не дома во я время кадра здание сегодня до трех да, типа зданий да. получается я, блядь, на 100% уверен был, что у меня вообще mm -hmm. все нахуй не неправильно в итоге, блядь, mm -hmm. э, она мне сейчас написала, что у меня 4 за это, прикинь, блядь, я вахуй А, я просто. сегодня географию скатал. У нас, прикинь, после седьмого урока ставили на восьмой, и я сидел географию скатывал. Ну, ой, блядь, я видел в ТикТоке видос, типа, ой, там этим, была. девятым, не девятым классом нельзя, там все это, больше седьмого. Что? Ну ладно, встану. Обыскивай просто пока. Какие это. Какие претензии ко мне? У меня есть лицензия, у меня есть. Ага, не дома скажи, во время каче. За да, да, заковывай. Ну, как бы я им нанят, ну ладно. Норм. Я он мной нанят. Моя безопасность. Документы покажи сначала. Как, Пусть покажет документы. В смысле охраны охрана его нет. В смысле, его А да. он моя охрана, его нанял. Развязать? Пока нет. Йоу. Скажи, чтобы документы тебе экран. показал его это. Охранников честно. не арестовывают за закончаться, если что. Пиздец. Хорошо. О, да, держи, я сейчас ема у меня экран огромный, нифига не вижу, вот на держи. Так. В данный момент они по РП показывают документы, которые являются доказательством того, что этого челика справа нанял госник слева. Нигде нету ни одного упоминания о том, что эти документы могут быть фальшивыми, и поэтому нету надобности отыгрывать какой-то ролл на проверку документов, тебе просто показывает и госник, и этот челик документы, и ты просто принимаешь этот факт и идешь дальше. Мне показалось это интересным неспроста, потому что они очень увлеченно разговаривали, но за рамками РП процесса. Что вы обязаны знать? Из этого челика нанял какой-то гос? Сотрудника, или же отдельное лицо, даже не ГОСТ, то он будет обязан его защищать в любом случае. Помолдовать. Да, вон мой охранник. Ага, стоим пока что, стоим. Есть какие-то еще претензии к нам? Короче, еще муж все новый купил, резер. Сейчас на нее ПО котел. Крутая вообще, люто крутая. 8кдп. Куда бабки-то у тебя? Ну, кредит называть. Ладно. Ну, на это 200кдп сейчас с собой. О, вооруженные люди, пострелушка, пошли, сад. пошли, пошли, пошли, пошли, я тебя отведу, будем стрелять А ну, иди за ними, иди за ними Куда мы идем-то, Открыто, на вызов, на вызов, стреляться идем, идем, убим У тебя тачки разве нету? У тебя же была в рыдшем, а? Я продал ее, на мое лицо посмотри Че он за нами бегает, блядь? Что? А, ну не, он сами, наверное, на это на вызов. Как раз почекаем, точно ли он Правда с ним того, работает. Как старенький Андрюша Евкаки сейчас начнет стреляться. Опа, лицом к стене его ставь. У меня вот тут дом. У меня вот тут дом. Ого. Угу. Заходи, угу. Заходь, заходь, заходь. Да, да. Сквейк! Сестря. Сквейк! Сквейк! Так, у нас... Ебать, сквейк! Закрывай дверь за, быстрее. За масочку, а? Открывай <смешно> доставай оружие. Закрывай. А, ну ладно. Сколько ты? На... Ты купил маску? Да. Челик вышел на улицу и спровоцировал госов на погоню за собой. Забежал домой, не закрыл дверь, не послушался приказа встать лицом к стене, когда они заходили. Это было только что, перед тем, как я сделал стоп стопкады. После этого он запирается в квартире и говорит, чтобы они вытаскивали его только путем рейда. Сам он им не откроет даже под угрозой оружия. Это открытая провокация на нарушение правил сервера. Она предписана в правилах в пункте 1.5. Он хотел забайтить их на погоню. Он знал, то, что за ним побегут в комендантский час. И он специально забежал в комнату и закрылся, чтобы его начали рейдить два гостника, нарушив правила рейдов. Заходи, заходи. Ксения, встаньте, не видел. Без удара выходите. Берите А, а берите понятно. Мой ЖБ рейд, подавай. А, ладно. ЖБ, подавай на Не волнуй. Да, да, да, если... Не О, Жопа. У меня... Жопа. Все. Тем, вырезай. Так, ну это не на меня Вы взяли, но Не на меня же. Взяли а, ордер. понятно. Подожди, стой. Пока наблюдаем. Пока наблюдаем. Не на меня взяли Скорее, ордер. Да. Но ты не... Скажи ну, выбивай, и расстреливай его. его вот это это Скажи выходи либо расстреляем а сразу. Живу, Что вам надо? Ты умолите, Что ты ломай, ломай, ломай, ломай, ломай. Ну ломайте, доставайте то а ран сзади как бы пиздец там. Извините, пожалуйста, а в чем прикол? Тебя же этот омоновец нанял, чтобы ты его защищала. Вместо этого ты бегаешь по квартире и смотришь, как госов расстреливают, которые тебя как раз таки и наняли, считай. Немного потом он будет гнать нам телегу о том, что его никто на самом деле не нанимал и он просто показал фальшивые документы. А фальшивые они или нет, догадывайтесь сами, вы могли отыграть ролл, а вы его не отыграли, поэтому идите нахуй. Достаточно интересно обуз возможностями этой профессии, конкретно на этом серваке. Эта профессия ОПГ может наняться каким-нибудь госаппаратом или же частными лицами на защиту, охрану и так далее. Вот этот челик на экранах у вас наглядно обузит возможность этой профессии, а конкретно возможность наняться кому-нибудь. Ну вы будете его Он просто... Ага. Красавчик! Ну это я не подбивался от рейда. Я жил в унитазе. А вы тут же решили меня зарейдить. Все, я тебя забираю. Чё, за чё забыли, Ну, это конч. Простите, вы жалобу подали. Понял, сейчас я почекаю его. Сейчас смотрим. <глёх> <глёх> Ргает что то в ГС. РП процессор. Ты что в Берсерках был? Понятно. Очень давно еще когда Ваня играл. Здравствуйте, на вас жалоба. <глёх> за что? Фир РП и нон РП. Нету. Фир РП и нон РП. Это уже не вам решать. Хотя бы. Ситуация была такая, то что вы увидели полицейских с оружием и побежали сразу, ломанулись от них, обратно домой, пытались закрыть прямо перед ними дверь, не давали им зайти тем и самым. И когда они дергали открытую дверь, вы обратно ее пытались закрыть, запереть на ключ. Вот. Притом вы видели, что люди вооружены, и вам это не, никак не помешало нарушить МФЖП на нару... на вот. я Я уже да. вам объяснил. Вы стоите за дверью, тем более еще говорите, типа без рейда не имеете права, это не совсем адекватно, когда вас уже, считайте, настигли и угрожают вам оружием. Вместо того, чтобы оценить грамотно свои возможности, что у вас мало здоровья, 19 хп притом было, вы говорите сами, типа, рейдите, давайте, и все. Вот в этом РП и нон-рп. На этом мы разговор с вами заканчиваем. Этом, ты, Удачи! Фирью, ты... Гений? Хорошо, нет, жаль ли меня. Ты не хочу тебя оскорблять, просто ну, Сейчас, ли. подождите, я игру сверну. То есть ты да... покупной, да? Не бомби. Я не с тобой говорю, ты вообще помолчи. Ты сам правил не знаешь. А, админ, подожди. Администратор, стой, не выдавай наказание. Не выдавай наказание. А что тут? Админ, админ, подожди, у них соло-рейд. соло Опа. Администратор. Подожди, вот сейчас будет прикол. Ау. Так, я здесь ребят. Админ, не выдавай, подожди. здесь, ребят. Подожди, отмин, у них соло рейд. Они вдвоем зарейдили квартиру, один ОМОН и один мент. Они вдвоем же были. Это соло рейд. Нет, там было трое человек. Кто, кто там еще был? ОПГшник? А, ну да, был ОПГшник, который был нанят как раз-таки спецназовцем, как я понял, или ОМОНом, кто это точно был. Админ, привет, у меня вопросик такой. Ситуация, два есть госсотрудника, один ОПГшник. Вот, ОПГшник, ранее было описано да. то, что он нанят то ли ОМОНовцем, то ли другим госом для помощи. И они собирались зарейдить втроем квартиру. Вот. Человек отказывался выйти внутри квартиры из запертой комнаты, говоря это, объясняя тем что вот без рейда не можете. Давайте объявляйте мне рейд и тогда пробуйте типа эту дверь открыть важно. Человек разговаривает, давайте вот сюда вот. Тут. Два госа. И один ОПГ Щелковская. Бегут во время КЧ и видят одного человека, тоже ОПГшника. А вот суть такая, -то, что ОПГшник, как ранее объяснялось, был нанят. И они заходят в квартиру открытую, когда человек от них пытается убежать. От ГОСов с оружием и от ОПГшника. А он забегает в квартиру и запирает дверь. Ему говорят типа «Выходи или расстрел». Он говорит «Нет, я не выйду, объявляйте рейд». Объявляют в итоге рейд и э, челиков на Госах убивают. И тут же ОПГшник, он э, остается с этими челиками, э, которые убили Госов. То есть он им ничего не сделал, то есть у него умер, грубо говоря, его наниматель, он просто стоял или разговаривал, или что бы. Им... Да, он с ними продолжал стоять. Угу. Смотрите, а, насчет того, что он рейдил, они рейдили, точнее... Это будет Курве в Соло Рейд. Сейчас даже скажу точный пункт у Госов, у спецназовцев. А у ОПГ, сейчас скажу точно, потому что он не, у, не может участвовать в рейдах. А, в нет, но Курфью, а, там Камчас был, вот сейчас, который идет, Камчас. Ой, Курве в Соло Рейд. Не Ноу no Курфью, а Курве 5.3. То есть даже mm -hmm. если комендантский час, их было двое из, Ну, то есть спецназ, их было двое Ну спецназ а ОПГ, и полицейский, может, вот так Ага, понял А ОПГ он сам не может участвовать в сторону ГОСов То есть если рейд криминальный, то он считается гопником А, ГОСов, я понял, что, в гос, что это за схема у них нарушает. была Я понял теперь, что это за схема была Челик на ОПГ вот этот вот Нарушил провокацию Все, теперь я все выяснил, спасибо Я тебя обрадую Я тебя обрадую а ты знал, что соло-рейды, так скажем, запрещены, правило есть такое, но ты все равно спровоцировал людей на то, чтобы они тебе объявили рейд в количестве двух человек. Молодец, у тебя правило провокации нарушено. Так, какие у меня правила нарушены? Ну, у него соло рейд, да? Фир РП, нон РП, а также провокация. Я не считаю, так, что у него есть нарушения, себе. ввиду того, что ты сам их спровоцировал на погоню, ты сам их спровоцировал на то, чтобы они залетели к тебе в квартиру, сам спровоцировал на то, чтобы они объявили тебе рейд, потому что ты по-хорошему выходить не хотел, тебе даже уже оружием угрожали, и ты не боялся. В Итого. То, отменили, так, и теперь у тебя районить, провокации будут нарушены еще. Сейчас посмотрим, какой это там срок за провокации. 1-5. Серьезно? Ты, ты серьезно? Ты хочешь сказать, что у него нет нарушения? Ну, я не считаю, что у, у него будет прореза. нарушение, когда его ярко и понятно на это спровоцировали, чтобы он сделал так, чтобы потом у тебя было якобы чем отговориться. Типа аргумент: то, что вот у него еще есть нарушение соло рейда. Ты сам спровоцировал на это, ты сам до этого довел. Хорошо, без проблем. То есть я могу приходить за мента соло? Но... Соло могу приходить за, бин... за мента и рейдить, если меня спровоцировали, да? Ну, слушай... Да? Когда чел сам молча приходит и ничего тебе не говорит, но берет, пытается рейдить квартиру... Это одно дело. Когда ты сам всеми действиями намеренно провоцируешь на рейд, ты не хочешь на контакт идти с ними. Ты ничего не хочешь отыгрывать. Тебе просто пофигу. Ты берешь закрываешь перед лицом дверь. Это уже другое дело. И когда ты открыто говоришь, типа берите рейд, зная правило, что запрещено. Меньше трех человек на рейде от госов. Ты знаешь, что есть это правило и ты видишь, что там двое человек ты знал то, что там двое человек госов. Это уже совсем другое дело. Ты хотел спровоцировать его на то, чтобы он нарушил правила. Он или же другой гос. Поэтому давай уже просто отсиди эти три часа и все. Слышишь, а можешь мне сказать, а ты купил их этот минку? Так, а у меня еще вопросик есть. Слушай, а кого ты тогда обыскивал? А, вот Лоско-Лоско, это. вот этого, Погощенковская. Да-да-да, помнишь, тогда тебе сказали, что у них контракт там и все такое? Да-да-да, то, что он типа нанят им. Да, да, да, вот нам нужно. Сейчас я да, по поищу, да, они он тебе зовет. вроде бы писали. Лоско, побрович. Да, да, да, ласко, поделись. короче. Сейчас почекаем лоско. Я сейчас а -а -а. тебя заберу. господи, гениально, что я успел натворить? Круто! Ты. А, ты ничего не успел натворить, все нормально. Мне просто нужно выяснить пару моментов. Я тебя сейчас заберу и обратно потом. Окей. Сейчас опознание пройдет у нас. Привет еще раз. Вопрос следующий у меня образовался. Я наблюдал за вашей РПшкой. Наконец. Когда вы объясняли, что с вами сотрудничает один из ОПГ Щелковских. А, да, а, тут нанял на охрану. Да, а как так вышло, что получается, нанятый вами человек, который до должен вас охранять, защищать, он ничего не сделал тому, кто вас убил. ну ну, мне это просто интересно, как человека, который наблюдал за этим от и до. Я видел то, что а документы предоставляли. Такая... А как... Но да. я по логам смотрю, Стоп, не, просто... не конкретно нанятый убил тебя, а его друг я с таким знаю. же... Мы... Я сейчас там разбиралась, что если бы он достал бы один против двоих оружия, ну, мне кажется, Феррор было бы. Ну изначально он там был не один, вас а было да. трое, правильно, правильно. А, вот, ребят, ты пересмотрел. На, на дымке видно, вы... что а -а -а. они все втроем стоят после того, как вас поубивали, и ничего при этом как, дальше этот человек нанят и тобой не делает. А вы реально его нанимали или это тогда была просто РП отговорка для того, чтобы вы дальше могли поговорить? Мне вот это важно. От ответа зависит то, кто будет виноват в этой ситуации. А, смотри, я тебе Если задаю я вопрос. Защищал, когда с ним разговаривал, это будет френдли обуз. Если он меня не защитил, у него будет нон-РП. Вот тут надо думать, кто меня, этот, ну, короче. Ладно, я не буду ласка поставлять. Я просто с ним месяц не виделся, но у меня, когда компьютер был сломан, я его сейчас недавно его купил, и мне охота было с ним хотя бы немного поговорить, и он пришел, начал его лицом в ставить. Да, у меня френдли обуз, признаю. Mm. Понял. Том, ну смотри, за чисто сердечно это да, 15 минут я даю тебе. А теперь нам еще надо будет посмотреть кое-что другое. где этот ласку? Так, ну пока они что-то за машиной идут. Не получается, сука. Ай, блядь. Сука, я застрял. Здрасте. А Что-то же не спросили, есть ли у меня РП-процесс, сразу тп -часть. А, у вас был РП, брат? В ролике на Magic RP этот байт у меня был, и он сработал. В этот раз нет, но можете взять себе на заметку, как можно попробовать раскрутить какого-то идиота на нарушение. Этот развод нацелен на то, чтобы подловить какого-то конченного игрока в самом начале разборок на обмане администрации. Я не часто таких челиков, но все-таки встречал, которых ты тэпаешь на жалобу, и они начинают тебе лечить, что у них был какой-то РП процесс. А на самом деле они либо стояли на нон-РП ну, тему разговаривали, либо просто стояли тупили на спавне. Нет, нет. О, но все равно надо уточнять как бы. ну вот видишь, не было вас нанимали что такое Ну вас нанимал этот госсотрудник действительно уйди не мешает что так а как так вышло что вы говорите что вас наняли. В РП они имею право обмануть. Но все равно будет считаться то, что вас наняли. Какие претензии вы ко нам не можете объяснить нормально? Вас наняли, это объяснялось как раз таки в РП чате голосовом и через МИ также предоставлялись документы. И затем, когда вы зашли на чужую территорию, где были два бандита, которые провоцировали открыто госсотрудников, вы ничего не сделали для защиты того, кто вас нанял, как вы это объясняли по РП. Так по факту я не был нанят. СОС вопрос. Зачем они тогда с этим полицейским отыгрывали РП и показывали документы, подтверждающие то, что он все-таки был нанят. А, ребят, точно, им же надо было просто поболтать, да так, чтобы этот челик не улетел в тюрьму, и поэтому они отыграли, что вот он, оказывается, был нанят. Показали все для этого документы, нарушив при этом МГ, как раз-таки на нарушение которого я уже решил внимания не обращать. Я... ПРП обманул и вот уж что я нанял, чтобы меня не арестовали и все. Но по факту я не являлся охраной ничей, никого не защищал там, поэтому не доставал пушку и ничего не делал. Ну тогда но нон -РП будет. Почему же нон-РП, блядь? А потому что, блядь, получается так, что ты говоришь о том, что тебя наняли. Потом ты ничего не делаешь для того, чтобы доказать, что тебя наняли. Ты просто всем говоришь, что тебя наняли, лишь бы тебя не сажали во время Камчаса. Френдли обуз либо номер РП. Почему Френдли Абуз-то? Потому что... Я его обманул, и это уже его проблема, что это он повелся. А, ну Он действительно. мог проверить спокойно документы и отыграть ролл, но он не захотел этого делать, значит, это уже его проблемы. Ну так, ему сказал как раз-таки госсотрудник, с которым ты договорился. Госсотрудник уже принял, Но то, свой что это... он уже сказал, то я уже... Это не ко мне претензия, а к нему как раз. Госсотрудник уже подтвердил, а вот что это был френдлябус с вашей проверить. стороны, и вы просто не хотели, чтобы вас арестовали. Поэтому вы Почему типа... А об... в чем? Я еще раз объясняю. Нет, ну объясни, в чем вас конкретно abus? никто не нанимал, но вы так сделали и обыграли, чтобы просто вас не посадили за комендантский час. А вот никакой э, не знаю, выгоды никто не получил, кроме того, чтобы просто постоять, пообсуждать мышку новую компьютерную и кто как закрыл экзамены. Поэтому Френдли abus будет у обоих. Так в курсе не то, что это были фальшивые документы, и это его проблема, что он не начал их проверять. Фальшивые документы, а это было описано где-то в ми. В ми у меня бинды стоят, я уже их не редактирую. Как я их могу резко отредактировать? Но это точно не проблема этого Кинуть игрока, что бинд, вы не редактируете бинды. Откат и потом отредактировать, да? Возможно, ты же на медиур серваке играешь. Правильно, правильно. Прын ли обоз выдает час джайла. Удачи. Почему же час джайл, объясни? Господи, да чего тупые? Просто все им объясни. Почему ты вдохнул, почему выдохнул? Ну-ка объясняй. Так, все, я тебя возвращаю. Всё а расскажешь, чем тут friendly abus? Да, что такое? Uh, friendly abus, тут в чем? А что такое? В чем проблема? Я говорю, friendly abus, где ты тут нашел? В чем проблема? Где ты тут нашел, friendly abus? Проблема Сейчас, в чем? нарушение как минимум в разборе жалобы в том, что ты зелепортировал без разрешения игрока его и матерился на разборке, будучи администратором. Когда я записывал этот ролик, честно признаюсь, я да, был уверен, что я найду каких-то нарушителей просто среди игроков. Но чтоб среди админов, мне это казалось невозможным по определенному ряду причин. Во-первых, потому что админы здесь работают по памятке. У них отдельные инструкции, как вести себя, когда на серваке кто-то снимает видео. Помимо этого, если какого-то ютубера находят на серваке, то в дискорде делается сравнение объявления для администраторов чтобы они были в курсе ввиду того что у меня преимущественно админ тематика в роликах на этом серваке мне сложно собрать контент и я кучу раз об этом говорил но это не дало мне никакого результата и как говорится умный в гору не пойдет умный гору обойдет и я сделал то же самое когда придумал эту рубрику где челик по моим указаниям устраивает какой-то движняк на серваке или же на жалобах это первое второе претензия по поводу того что фрэнли обуз в чем если он просто предоставил то что, что документы на то что у них подписан контракт. Он мог в принципе написать через нит, предоставил документы. Если игрок не кинул ролл, это его проблема. Он мог кинуть ролл. Если бы они были бы настоящие, все он бы мог в лог чате уже отписать то, что на самом деле это настоящие документы. Так, дальше что? А так игрок сам виноват в том, что он не проверил документы. Где френдлябус? Ты френдлябус френд правила точно читал? Да, читал. А ты? Получение мимолетной выгоды с двух сторон. Так, а ладно, иди лекцию читай дружкой. другому кому-нибудь. Мне сейчас нет на это время. Ну нет, я посмотрел. У тебя два нарушения, как минимум, с, с, с Какие? Ну, ты, во-первых, матерился даже при мне на жалобе, что запрещено администратору. Селепортировал игрока <къех> без своего предупреждения. То есть ты не подселепортировался к игроку, не спросил, есть у него по ситуации или что-нибудь еще такое. Так, ну сказал и я один раз слово, И что дальше? Так, и дальше что? Ну, ты типа два плюс 2 не можешь сложить, я еще раз говорю, это запрещено делать Администраторе материться, на разборках храса, телепортироваться. Это при типа какой-то около колючий вброс был, Два плюс два не можешь сложить? Это ты так пытаешься более-менее толерантно какой-то прикол выкинуть, чтобы не нарушить, Но не, более не, не правила? Более-менее а ты непробиваемый, видимо, я тебе только что раз, еще два раза объяснил, или даже А что ты горланишься, как истеричка? Что ты сделал. горланишь, мне сидишь? Понятно. У меня вопросик, а администратор может писать жалобу на форум на администратора? О, стукач уже детектился. А да, стукач. Можно, стукач. Да, мне человек пытается сказать, что Стукач, он тэпает игрока без его разрешения, то есть он просто тэпнул игрока, как я понял, не прилетев к нему, не смысл. А у меня вопрос думаю, такой, ты был разговор, говорю, а, уверен точно, что у него просто. был какой-то РП-процесс, что я его тэпнул и прервал этот РП-процесс, ты в этом уверен? С его слов, да, это было так и сказано. Прямо Но ты, то есть ты это утверждаешь, да? А? Это... Ты это утверждаешь? Ты это Су утверждаешь, там, нет? Ну, Хочу, да, утверждаю, что нельзя... Окей, отлично. У тебя обман администрации, потому что я перед тем, как его тыпнуть, удостоверился, что у него нету РП процесса. Ну, то, что ты материшься на разборках. О, Ай, Господи, секунду. да. Какой же я, негодяй. Сказал один раз слово, блядь, Вот это да. Ну все, расстреляйте меня, пожалуйста. Расстреляйте. Ты уже на обмане администрации проебался. Куда Подождите, ты лезешь? Куда Помощь. ты лезешь? Смотрите, Вася, чпочмак, ну в любом случае. Так объяснять и так наезжать на человека не стоит Если у вас есть вопросы, вы можете подать на человека жан. В принципе, я, могу я 8 начал 8, 8, переходить секунду. на такой Меня тон только сейчас секунду. Да, да, начал переходить да. на такой тон только сейчас Два плюс два сложить не можешь? что за хуйню ты сидишь мне тут порешь, я а? Я сейчас могу помочь, если ты мне расскажешь ситуацию, В общем, я... давай я расскажу чтобы стукач хуйню не пиздел Ну рассказывай нахуй, так, секундочку. <смех> Бля. <смех> <смех> Секунду, я Вася а, секундочку можете подождать. Я <смех> слышу. Блок, убери свин. Ну, с раз у меня спрашивают, ты просишь меня секундочку. объяснить, он начинает свои 5 копеек вставлять. Пусть объясняет. Я О, сын скрипки 5 копеек я вставлять. У кого с... спиздил фразу? Секундочку, оба, секундочку. А. Смотрите. Я а, сейчас выслушаю вас. О, ребята, его там объяснение минута на 2-3. Я попробую это ужать и объяснить вам вкратце. Короче, первая претензия это то, что я ругался сама там. Опять же, какой же негодяй сказал слово блять один раз. Вторая претензия в том, то, что я вот такой вот, ребята, негодяй. Оказывается, людей не проверяю перед тем, как их тепнуть на жалобу, если у них РП-процесс или нету. Но он почему-то не упомянул один важный нюанс, раз он так внимательно за всем наблюдал. Он стоял там с самого начала, периодически нам мешая, если увидели... Какие-то залагивания третьего лица, ребята, благодарите его. Это не критично, но мы сразу же поняли, что на жалобе мы не одни. Другой нюанс. Несмотря на то, какой этот шизик ёбнутый, он решил пойти настучать на админ и спросить еще перед этим разрешение у другого администратора, чисто из-за того, что ему ничего не отвечают, кроме как и что дальше, на оскорбление все-таки перешел он. Но решил это сделать тоже скрытно, так, чтобы не нарушить правила. Думал то, что его не услышат, а нет, услышали. Это все, конечно, весело, прикольно в плане контента. Но мне иногда кажется, что мне достаточно сделать один вдох Чтобы челик рядом со мной начал судорожно нарушать правила Вести себя неадекватно или же еще какую-то хуйню вытворять Не буду утверждать, но это как по мне какой-то памятка-момент Когда я играл на серваке меня нещадно полили админы Хотя я просил этого не делать Никто себя так не вел на жалобах ни разу В общем, я наблюдал от и до за каждыми ситуациями Которым э, имел какое-то отношение по которым я тэпал людей Изначально э, игрок Куза Поставил лицом к стене ласку Бедбровича во время комендантского часа и хотел выписать ему срок за то, что он не дома во время качей, был бы стопроцентно прав. Но за этого э, как его ОПГ писался госсотрудник то ли ОМОН, то ли еще какой-то точно не скажу. И сказал, мол, у него контракт подписан на работу с гос аппаратом. Оба предоставили документы, объяснили, что он реально работает. На этом уже вся РПшка с лицом к стене ареза КамЧАС закончилась, и они пошли на вызов, то ли на вызов, то ли еще просто кого-то обыскивают. Видят они какого-то человека. Этот Саша Бузов забегает в дверь, не успевает ее запереть на ключ и просто начинает обузить дверью, закрывая ее, не давая пройти. И это все происходит под угрозами оружием со стороны госсотрудников и ОПГ, который подписал контракт, как они ранее говорили. Затем вот этот Саша Бузов внутри квартиры закрывается тоже на ключ, уже запирает дверь и отказывается выходить, зная то, что там два как минимум вооруженных человека есть госаппарата и один из ОПГ нанят, который ну не просто так с ними пришел. Он отказывается выходить под угрозой оружием и говорит, рейдите. Он прекрасно знал, что существует такое правило, как рейд э, вот этот вот, ну, соло-рейд или курфью рейд что-то такое, которое запрещает рейдить, если вас меньше, чем два человек, ну, меньше, чем 3 человека, кажется. Вот. <как> Он прекрасно знал и решил заобузить знанием правил. Он знал, что за это будет наказание и спровоцировал их на рейд. Получается так, то, что френдли обуз уже у обоих людей. И у Омоновца, и у, и у ОПГ. У ОПГ френдли обуз Ну, тупо потому что вы предоставляете лицензии, ну, документы контракта. Он только сейчас мне в админзоне говорит, так я же предоставил фейковые, но... Ну, подпиши фейковые, то что там в скобочках фейковые, чтобы человек понял, что ну, нужно как-то ролл это играть. А так ты берешь, отыгрываешь в одну сторону ненастоящую лицензию, даже не говоря о том, что она какая-то там поддельная, может быть там она порванная какая-то недействительно. Ты сделал просто так, чтобы тебя никто не посадил в случае чего, и чтобы тебя отмазал Амоновец. И как в правиле говорится, что это безвозмездная помощь друг другу, основанная лишь на дружбе. Чисто технически от этого отыгрыша разрешение там на помощь ГОС он уже должен был обязан пресекать какие-то правонарушения, ну, может быть, покушения в сторону этого ГОСа, который его нанял. Но он этого не сделал, и у него либо френдли да, абуз, либо нон-РП. Проходит уже жалоба, он мне начинает там э, рассказывать про то, что у меня нарушены два правила, потом э, начинает мне там какие-то, не знаю, провокации вкидывать, типа, ты 2 плюс 2 не можешь сложить или чё, ты непробиваемый. Я говорю, что ты хочешь от меня, типа? Это все, что ты, типа, хотел сказать? Потом он летит уже к тебе, я начинаю говорить про то, что он стукач, потому что, ну, по факту он стучит по какой-то хуйне, я ничего такого не сделал, я... Да, я уже видел все. Ну да, я невиновного не забанил. Я забанил только тех, кто что-то нарушил. Какого-то хуя вот это вот э, пиздло, он берет, начинает там да оскорблять давайте таким давайте образом, давай. чтобы его типа было еле слышно. Типа долбоеб, и тут же улетел в клок. Но а, ты если а ты начинаешь ты... говорить, то говори сразу, а не улетай в клок. Скорее всего, вы проверяли как-то в спиктейт раз? Я собирали, все показали, жалобы, вот, которые проходили, точно. все жалобы, которые я принимал, э, вот обвиняемых, я проверяю спиктейтом смотрю, есть ли у них какой-то РП-процесс. И судя по диалогу, судя по действиям Я как бы проверяю, что он делает Единственный был случай Когда мента ОМОНовца тэпнул Я сначала к нему тэпнулся, узнал Что он делает, куда он едет, что я его сейчас заберу Потому что он ехал на машине А в остальных случаях я просто чекаю, что они делают И вот этого Ласкоя я Тогда, когда он в автомастерской Уже отъехал на спавну, пал там, застрял Умер вроде бы, и у него естественно РП процесса не нету, внимания. типа Что да, за РПшка, да, воскрешение? Долбоебом да. я его не назвал не потому, что он просто подошел Сказал типа, что я стукач Когда ты мне говоришь, что он начинает первым Говорить, я не понимаю, зачем, для чего Поэтому я просто психоном начал Отлетать со словами долбоеб То, что э, ты сейчас говоришь Типа, вот от него ты слышал меньше Ну, не знаю, под конец Ну, прям так открыто начал меня оскорблять Ты это просто сказал, ну, блин, ну Ну, блин, ну, так не делайте, пожалуйста но это неадекватно, я считаю То, что один раз я его называл долбоебом Да, я признаю то, что я больше Я все остальное время молчал Слушай я не пойму, а чем а ты солнце. недоволен, -то, блядь? Ты сам на конфликт вывел, а теперь удивляешься, что тебе точно так же отвечают и выносят предупреждение. В чем твоя проблема? Зачем с того, что скриндроя вообще не хотел жаловаться, я просто спросил, могу ли я на форум писать, написать на администратора? Ты да, блядь. Показать, не хотел жаловаться, но спрашиваешь, можно ли тебе нет, написать я жалобу? Ахуеть. Бу на форум и там бы уже тебе вышка объяснила, да, да, да, или да. Мне объяснила, если у тебя нарушение. Или но нет. Ты, ты бы в любом случае написал жалобу, Ой, он стукать, он стукать. А что ты не стукать? Блять, кто кто, кто ты? бы говорил про начало конфликта? Я бы просто подлетел, бы спросил, могу ли я... Да, ты просто подлетел, ты сначала по головам, блядь, прыгал, как обезьяна, а потом начал меня качать за то, что я 2 плюс 2 не могу сложить. Какого ты хуй лезешь ко мне? Принимаешь, типа, какие-то решения и рекомендации даешь? Касаемо жалоб, которые я разбираю. Я могу идти? Спасибо. Ты мне кое-что подскажи, айдишник свой. Да, да, да, ну вот, на котором ты играешь э, в Кересмот на Бебре. Так, но ну, я тебе начислю чисто символический 500. Спасибо. Да это тебе спасибо, что согласился погонять. Так, э, в общем, можешь заходить на Бебру, проверять баланс. Еще раз спасибо за то, что поучаствовал.